Как победа в конкурсе «Инженер года» изменит жизнь специалистов? Идет дальнейшее тиражирование лучших практик на предприятии, и от этого выигрывает вся республика в целом. Ученые из Узбекистана пройдут стажировку в Казанском федеральном университете. Создатели серии документальных фильмов о крупнейших библиотеках страны снимут эпизод о библиотеке Лобачевского. Казань понятно почему. Потому что это одна из важнейших и старейших библиотек в стране. Привет! В эфире универ а в студии Ариадна Кугушева. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел онлайн-встречу с главой Русфонда Львом Амбиндером. Участники обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в развитии Национального регистра доноров костного мозга. Напомним, что совместная работа организации по оказанию помощи детям с тяжелыми неврологическими нарушениями ведется с осени 2020 года. В Казани проходит заключительный очный этап республиканского конкурса «Инженер года». Отбор прошли 109 участников, в том числе 12 из Казанского федерального университета. Подробности в следующем сюжете. Благодаря тому, что мы создали такую площадку, где собирается весь опыт знаний, так скажем, и конкурсантов, и членов конкурсной комиссии, идет дальнейшее тиражирование лучших практик на предприятии, и от этого выигрывает вся республика в целом. Сегодня инженеры востребованы во всех сферах промышленности и экономики. И если студент вуза начинает получать предложения от работодателей к концу обучения, за специалистом со стажем компании выстраиваются в очередь. Поэтому номинация «Инженер года» не только способ повышения квалификации, но и признание профессиональных заслуг перед республикой. Еще рано, конечно, говорить о рекордах, но хочу отметить то, что заявок больше, нежели чем в первом конкурсе. У нас 278 заявок. И хочу отметить то, что... Участие приняли более 70 организаций и трудовых коллективов Республики Татарстан. В конкурсе принимают участие студенты вузов, получающие инженерную специальность, а также действующие инженеры предприятий Республики Татарстан. Отбор в очный этап прошли 109 участников, в том числе 12 из Казанского федерального университета. Среди них будут определены победители в 12 номинациях. Необходимо было представить свои достижения в инженерной области за предшествующий год. То есть как раз это говорит о том, что люди практикоориентированы, их работы уже внедрены. Но кроме того, важно, инженер получает больше плюс, больше баллов, если у него еще есть научные наработки. То есть он как занимается практикой, внедряет у себя на предприятие, и кроме этого занимается участвует в конференциях, заполняет документы на патенты, получает их, занимается рационализаторскими предложениями. И как раз нужно было это все собрать в единую презентацию, представить документально заочно членам конкурсной комиссии. Они выбрали вот 109 финалистов, и как раз таки завтра они будут представлять эти работы уже очно. Я веду, кроме инженер дети свою научную работу. Разработки, проектирование, моделирование. В рамках этого я получил патент. Публиковался в базе данных корпус и «Web of Science» «Плом» – это в Российской системе сознания Альфреда Нобеля. Все-таки хотел, чтобы инженера деятельность развивалась. Она давала свои плоды в Республике Татарстан, в своих отраслях. Очный этап конкурса завершится 29 октября. Торжественное награждение победителей пройдет ближе к концу года при участии президента Республики Татарстан. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.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 Спортсмены студенческого спортивного клуба Казанского федерального университета представят Россию на Спартакиаде в Беларуси. В состав российской делегации вошли три команды казанских юлбарсов по бадминтону, настольному теннису и легкой атлетике. В Беларусь отправится два тренера и 24 спортсмена. Отметим, что студенты Казанского университета уже в пятый раз становятся участниками этих соревнований.